Привет, нас зовут Абдулина Риналя и Белявская Наталья. Мы создатели онлайн-школы по китайскому языку Мэн Давай разберемся, что большинство людей думают о китайском языке. Посчитай, со сколькими из этих убеждений ты согласен. Китайский самый сложный язык в мире. На нем вообще только китайцы могут говорить. Китайский звучит громко, крикливо и вообще непонятно. Да-да, будто кричат какие-то животные. Иероглифы – это хаотичный набор палок. И под каждое новое слово какая-то новая картинка. Не, выучить китайский можно только с музыкальным слухом. Да, да, если только музыкальную школу закончил, то можно. Чтобы выучить китайский, нужно быть в Да, реально иметь супер память. Не-не-не, надо иметь кучу свободного времени. Не, у меня дети. Не-не, у меня сейчас сессия. А у меня много работы. Мы понимаем, почему ты согласен с некоторыми из этих суждений. Действительно, везде пишут, что китайский — это очень сложный язык. На улице можно слышать, как хаотично говорят и громко китайские туристы. А когда ты видишь на упаковке написанные иероглифы, то кажется, что это вообще нереальный набор палочек. Но что, если мы скажем, что все это — ложные суждения? Давай разберемся прямо сейчас. Итак, первое суждение: китайский самый сложный язык в мире. Сейчас на примере русского языка, английского и китайского мы докажем тебе, что это не так. Итак, возьмем для примера предложение ты учитель. В русском языке у нас здесь появляется тире. В английском языке you are a teacher. Получается, что мы должны глагол to be поставить во второе лицо и еще не забыть про артикль е перед существительным teacher. А что же в китайском языке получается? неши лаши. Мы должны использовать слово является мы просто говорим ты являться учитель и все. А теперь давайте возьмем это же предложение, но в прошедшем времени ты раньше был учителем. Что у нас происходит в русском языке? Появляется слово «был», да, хотя до этого ничего не было. Слово «учителем» меняется по падежам, соответственно, появляется совершенно другое окончание. Попробуйте объяснить это иностранцу. Что же в английском языке? По-английски мы скажем это предложение так. «You used to be a teacher», «used to be» появляется, да, хотя до этого было слово «are». Это тоже нужно объяснить, это нужно запомнить. И в китайском языке все очень просто. Мы используем все те же самые иероглифы и добавляем просто слово «раньше». Ни и ши, лао ши". Ты раньше являться учителем. Никаких падежей, никаких склонений, ничего не меняется, все очень и очень просто. А сейчас Спасибо. давай зададим вопрос. Мы спросим, ты учитель? В русском языке у нас должна появиться точно вопросительная интонация. Самое главное про нее не забыть, потому что если мы забудем про нее, наш собеседник может нас не понять. В английском языке нам нужно поменять местами местоимение и глагол. Are you a teacher? Ну и также не забыть про вопросительную интонацию, конечно же. А в китайском языке все те же самые иероглифы, и в конце мы добавляем восительную частичку ма. И получается нешилаушима. Падежи, склонение, наклонение, спряжение, огромное количество исключений из правил, которые мы помним еще с уроков русского языка. А в английском языке фразовые глаголы, времена и неправильные глаголы. Тем временем в китайском очень и очень простая грамматика, гораздо проще, чем в других языках. Итак, второе осуждение. Китайский звучит громко, крикливо и непонятно. Мы подготовили для вас кадры из фильма. Давайте послушаем, как звучит настоящий официальный китайский язык. Ну как тебе согласить, что китайский действительно мелодичный и очень красивый язык? Совсем не тот, который, возможно, ты слышал от пожилых людей из глубокой деревни в Китае. Третье суждение. Иероглифы — это хаотичный набор палок. Давай сейчас на одном примере разберемся, что э, китайские иероглифы можно легко запоминать и видеть в них логику. Посмотри, это иероглиф огонь. Его можно очень легко запомнить через ассоциацию. Дорисовываем здесь такой огонек, или может быть это будет человечек, который бежит от огня. И запоминаем, это иероглиф огонь. А теперь давай посмотрим на еще несколько слов. Говорите бы там, типа пожар это огонь под крышей, посмотри. В глаголе жарить слева тоже есть огонек. В глаголе «взрывать» тоже есть огонёк. В глаголе «курить» есть огонёк. Итак, следующие примеры с иероглифом «огонь». «Пожар» – это получается огонь под крышей. Дальше ряд глаголов. Первый глагол «взрывать». Там слева получается ключ-огонь. А Следующее это «жарить». Тоже ключ-огонь слева. Следующий – это «дым». Или глагол «курить». Тоже слева ключ-огонь. И два огонька – это «пылать». Посмотри, все эти слова так или иначе связаны с огнем, и поэтому в этих словах, в этих иероглифах есть логика, и это позволяет, это один из признаков, который позволит тебе запоминать слова довольно быстро и эффективно. Четвертое осуждение. Выучить тоны китайского языка можно только с музыкальным слухом. Давай прямо сейчас на примере слога «му» мы научимся произносить тоны китайского языка. Следи за нашей рукой и повторяй вместе с нами. Му -му. Му, му, му, му, му, му, му, му. Услышал разницу? Ну вот, вроде как не так сложно. Мы учили с тобой четыре тона китайского языка. Пятое осуждение. Надо быть мудеркиным иметь кучу свободного времени, чтобы учить китайский язык. А теперь смотрите. Знакомьтесь, это Анастасия Лукичева. Она начинала изучать у нас китайский язык, когда ее дочке еще не было даже трех лет. То есть это мама с маленьким ребенком. Я думаю, многие понимают, какое количество времени необходимо, точнее, что его совсем совершенно нету. Тем не менее, сейчас Анастасия учится уже у нас на курсе HSK 4. Это довольно хороший, уверенный, серьезный уровень китайского языка. Кроме того, пока Анастасия слушала наши видеоуроки, ее дочка тоже улавливала какие-то звуки на слух и начала произносить китайские слова. Сейчас, можно сказать, они даже немного общаются на китайском языке друг с другом. А это Владимир Черкашина. Она живет в Турции, в Стамбуле и работает в Стамбульском университете, заведующий кафедрой английской филологии. На наш курс она пришла с самого нуля, прошла курс по произношению, по грамматике и сейчас уже учится на уровне HSK4. Понимаете, что человек очень погружен в работу, у него серьезная должность и при этом он успевает изучать китайский язык. Владимир Мальков, призер... Нет. да. Владимир Мальков, профессионально занимается бадминтоном. Владимир Мальков профессионально занимается бадминтоном, призер международных соревнований. Он прошел наш курс по произношению, но пришел на наш курс не с самого нуля, у него уже был базовый уровень. Он пришел именно для того, чтобы научиться хорошо говорить на китайском языке, а позже продолжил обучение в мини-группах. Интересный факт, он профукал всего лишь один дедлайн из-за того, что готовился к международным соревнованиям, и он их выиграл. Это Екатерина Набойщикова, она студентка из Беларуси и параллельно с нами изучает китайский язык. Она начинала изучение китайского языка с носителем, язы... с носителем языка, с китаянкой, но затем пришла к нам на фактический курс, чтобы ей русский преподаватель объяснил, как правильно все-таки говорить на китайском, произносить звуки. После этого она продолжила обучение вместе с нами, также на курсах в мини-группах, и сейчас она общается на уровне HSK 5, на уверенном серьезном уровне китайского языка, и после занятий вместе с одногруппниками они даже остаются устраивать такой, небольшой формат разговорного клуба. Мы рассказали вам про четырех наших учеников. Все они очень занятые, и у всех у них разный род деятельности и разные цели. Но все они находят время на изучение китайского языка и добились уже очень высоких результатов. Мы рассказали вам только про четырех человек, но у нас сейчас на данный момент записи этого видео у нас обучилось уже более двух тысяч человек в нашей онлайн-школе Man Мэн Мы профессиональные дипломированные специалисты в области преподавания китайского языка и все преподаватели в нашей команде. А также мы гиды-переводчики для китайского китайских туристов в музеях Петербурга, авторы книги ман иллюстрированного словаря с упражнениями по китайскому языку. Философия нашей онлайн-школы по китайскому языку Мэн, Мэн заключается в ступенчатом изучении китайского языка без лишней воды, без сложных терминов. Понятное объяснение, мы учим только живой, настоящий китайский язык, обязательно с поддержкой преподавателя, обязательно в дружелюбной атмосфере, в которой приятно находиться, в которой ты не боишься совершить ошибку. С помощью современных ярких материалов никаких кураторов, только профессиональные преподаватели. Все убеждения, которые мы сегодня разобрали, мешают обычно начать изучение китайского языка, а первую ступень можно пройти очень быстро. Предлагаем с наш... Мы предлагаем тебе познакомиться с нашим онлайн-форматом обучения китайского языка и пройти три бесплатных урока. Это не просто бесплатные уроки, в которых мы будем продавать тебе курсы, это бесплатные уроки, на которых ты реально получишь большую пользу. Они очень короткие, но за это время ты выучишь 15 иероглифов китайского языка, свои действительно первые, первые иероглифы, научишься их писать, узнаешь, из чего они состоят, научишься произносить самые сложные звуки китайского языка, выучишь первые слова и вообще поймешь, что такое китайский язык, как к нему правильно подходить, на что нужно обращать внимание. Всю эту полезность мы дарим тебе совершенно бесплатно, Переходи по ссылке в описании и проходи первые бесплатные уроки уже через минуту.